Mm. <music> Казанский федеральный входят в такие мировые рейтинги, как Times High Education с 401 по 450 место, 4 место по России и КОЭС 451 по 500, где занимает 12-ю позицию. Рейтингов существует множество, но основными считаются три из них QS, Times High Education и непосредственно АРВУ. Принципиальное отличие от других мировых рейтингов использование информации из открытых источников, без анкет вузов и учет репутации. 28 сентября в Казанском федеральном университете состоялась презентация результатов, бенчпаркинг-анализ, от представителей международного рейтинга АРВУ. Сегодня презентация результатов, скажем, аудита и бенчмаркинга нашего университета одним из самых известных рейтинговых агентств, первым рейтинговым агентством, самым независимым агентством АРВУ или так называемой Шанхайский рейтинг. Академический рейтинг университетов мира публикуют ежегодно, начиная с 2003 года. Всего для подготовки рейтинга ежегодно более 1200 университетов проходит оценку, из которых отбираются 500 лучших. Рейтинг признан одним из старейших и наиболее авторитетных. В ноябре 2016 года мы взялись за проект для проведения сравнительного анализа Казанского федерального университета в сравнении с рядом ведущих университетов мира ключевым элементом соответствующей работы. Это проведение рейтинга для анализа КФУ в академическом исследовании. По словам руководителя академического рейтинга университетов мира, КФУ должен привлекать мировых ученых, которые удостоены Нобелевской или Филцевской премии. По естественно научному профилю, чтобы подняться в рейтинге и увеличить свои позиции. Представители Института высшего образования Дзялтон при Шанхайском университете отметили, что стоит увеличить приток иностранных студентов. КФУ достаточно хорошо показывать себя в, в, в работе студентами но а количество международных студентов там есть над чем еще работать. Казанский федеральный активно привлекает иностранных граждан. Так, например, КФУ занимает первое место по количеству иностранных студентов России. Визит делегации Института высшего образования Дзяо при Шанхайском университете в Казанский университет продлится еще два дня. Запланировано как участие в профильных круглых столах по направлениям, так и культурная программа. Китайских коллег познакомит с более чем 200-летней историей КФУ и теми достижениями, которыми сейчас гордится один из старейших университетов. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз.